всем привет с вами опять лобнинский кролик у нас опять трагедия опять повторно пришли собаки и в общем короче говоря сожрали нашу теплицу и сожрали всех королей которые были уже в теплице практически всех то есть нет ни малышей ни шикарных девочек племенных которых собирались оставить на племя. Осталось только вот два парня, потому что сеткой уже видно. Они спрятались. Их И их просто не заметили. Конечно, трагедия ужасна. Муж у меня уже убрал все трупики. Но ущерб В общем, у нас мы оцениваем Вообще уже 1070, плюс теплица, конечно, будет еще больше. Ни ловушки для собак, ни отрава, ни селки, ничего не помогли. Вызывали сегодня полицию, составили этот протокол. Ну, как всегда, никто из соседей ничего не видел, ничего не слышал. Чем дело закончится, наверное, ничем. В общем, все ужасно.